Трансляция началась или нет? Так, ну тут пишут, что я в эфире. А вот все. <сёк> Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Мы продолжаем читать... Чуть не сказал другое. Книга «Карательная экспедиция» Семеновского полка. Авторов Владимир Владимиров. 1906 года выпуска Рад, что вы Вчера ее смотрели уже в записи Спасибо вам за это Мы стараемся Для вас, чтобы вы Просвещались потихоньку Хотя сейчас это Запрещено законом уже Поэтому мы не будем Это называть просвещением Мы будем говорить, что просто зачитываем Но Кто хочет, тот поймет Кто не хочет, такова жизни так мы вчера остановились на пятой главе точнее мы вчера зачитали четвертую и пятую главу прошу прощения и сегодня у нас 6 глава сегодня постараемся до конца дочитать да если можете в чате мне скажите есть ли какие-то проблемы со звуком и вообще с трансляцией потому что что-то youtube глючит Аналитику не показывает, поэтому поводу. А я пока снимаю картинку и займусь чтением. В то время, когда описанные в предыдущих письмах события происходили на вокзале Голутвино, другая часть отряда Семеновского полка направилась по квартирам рабочих Коломенского вагоностроительного завода города Струве. Эти квартиры расположены в селении Боброва, прилегающем к станции. Главное внимание отряда было обращено на жилище господина Дорфа, заведующая театром Общества народных развлечений. Главный учредитель этого общества и представитель — фабрикант Струве. В этом театр... Прошу <саспорщиков> прощения... <саспорщиков> В этом театре, вмещающем до тысячи человек, происходили с разрешения полицейского начальства народные митинги. Рабочие посещали их весьма охотно и любили слушать как своих ораторов, так и ораторов из интеллигенции. К числу последних, по показанию свидетелей, принадлежал убитый помощник присяжного поверенного Тарарыкин. Последние три митинга происходили без разрешения полиции и председателя общества. Большая толпа народа выбила в двери стекло, отщелкнула задвижку и таким образом вошла во вовнутрь помещения, против воли заведующего театром господина Дорфа. Есть основания думать, что на этом театр и на, все... на, этом театр и на всех действиях, связанных с ним, было обращено особое внимание вдохновителей отряда и составителей списка. Власти предполагали, что здесь происходили заседания стачечного комитета, где главари его и ораторы, агитируя и влияя своими речами на безработных людей, увлекали их к активной деятельности вооруженного восстания. И вот у нас как раз этот Дорф, заведующий театром, вот его фотография. В тех времен. Так. На самом деле, как я и раньше говорил, ничего подобного не было. На основании самого точнейшего, самого точнейшего расследования и показаний многих лиц, близко стоящих к передовому освободительному движению, я пришел к такому заключению что среди рабочих Коломенского завода не было Московского статичного комитета, что во время объявления всеобщей политической забастовки 7 декабря Коломенский завод был закрыт администрации завода еще задолго до этого времени, поэтому рабочие не могли соорганизоваться в правильный союз. Еще в конце октября рабочие паровозной кузницы просили заводскую администрацию повысить заработную плату, к этому требованию присоединились и остальные рабочие завода, числом около 7 тысяч. И прибавили еще к тому требованию уволить некоторых мастеров, наиболее ненавистных рабочим. Это, наверное, те, которые занимались рукоприкладством, оскорбляли их, били, потому что тогда это было в норме у правящего режима. Я иногда буду кофе прихлебывать, потому что... Сохнет гортань из-за всего этого. Администрация этих требований не удовлетворила. И после того, как рабочие с, коми... а, рабочие с комическим торжеством вывезли за ворота на тачке мастера Якобсона, заведующего вагонными мастерскими, при участии демонстративного шествия с метлыми рваными тряпками и заупокоенным песнопением администрация решила закрыть завод до Рождества. Во время этих недоразумений администрация с рабочими по продолжению первых А, прошу прощения По предложению первых из среды рабочих были выбраны депутаты для удобства введения переговоров. Я остановился несколько подробнее на этих деталях для того чтобы читателю яснее показать, что во время происшествия в Глутвине Коломенский завод не бастовал по почину или решению рабочих. Прекращение работы произошло вследствие постановления администрации, а не рабочих. Среди рабочих не было организовано стачечного комитета, который постановил бы закрыть завод, руководил бы или направлял деятельность рабочих. Так, это у нас... Студент Сапожков, судя по надписи, это студент Сапожков. Видимо, дальше про него будет что-то сказано. Раз его портрет сюда вставлен, для властей было достаточно того, что в театре происходили митинги при большом стечении народа, чтобы счесть его очагом крамолы и революции. Кстати, ничего не напоминает про разгоны митингов сегодня. В нашей стране. Хотя какая она наша? Она сейчас принадлежит таким же, как тогда, капиталистам, олигархам. Ну, только царя не хватает, но с его функциями успешно справляются другие люди. Поэтому Семеновцы обратили наибольшее внимание на участников митинга и начали с того, что окружили дом господина Дорфа, как заведающего театром, и произвели самый тщательный обыск. То есть опять пострадал невиновный. Хотя а с другой стороны... Кто вообще в этом виноват? Правящий класс он довел рабочих до такого состояния, что они вынуждены бастовать. Хорошо, что звук есть, трансляция идет. Просто что-то YouTube немного мне не ту информацию дает. А, так, опять поздравления. Надеюсь, ага. Когда офицер вошел к нему в дом, то, сопро... то спросил: где здесь студент Сапожков? Ага, вот к чему была фотография Сапожкова. Так, нет, вот она в кадре. Где студент Сапожков? Дорф указал на молодого человека, и солдаты набросились на него. По словам госпожи Дорф, его тормошили так сильно, что она обратилась к солдатам. «За что тормошите его? Вы детей моих напугаете?» Тогда его вывели на двор и окружили конвоем. Офицер, обратившись к Дорфу, спросил «Где у вас оружие?» Получив отрицательный ответ, он начал обыски, обыскивать и из-за печки вытащил два револьвера. Эти револьверы принадлежали гостям, которые пришли к ним пить чай. Странные гости, у которых есть револьверы, ну ладно. И странное место для того, чтобы их хранить. Ну ладно, это уже другое дело. Кроме Сапожкова тут находились помощник присяжного поверенного. Тарарыкин, рабочий Зайцев, студент Свищев, сын Коломенского доктора, рабочий Чудинов и госпожа Краснова. Найдя револьвер, офицер приказал ломать печи. Когда кирпичи полетели в разные стороны, под дружным напором штыков, офицер, из боязни взрыва, в случае, если бы там находились бомбы, приказал действовать с большей осторожностью. Никаких бомб не было найдено. Также не найдено ничего предосудительного в записках, письмах и печатных изданиях. То есть тогда активно нарушалась тайна переписки, тайна личной жизни. Да и сейчас, согласно закону Яровой, у нас вся эта тайна давно уже не тайна. За нами следят с более, высок... с более высокого технического уровня только. Объясняет это тем, что ну вы же хотите жить в безопасности. А то, что всю эту небезопасность продуцируете вы сами, как-то наши правители забывают. Зайцева, Чудинова, Свещ... Свещева и Краснову отпустили домой, а Дорфа, Сапашкова и Тарарыкина отправили под конвоем на станцию в телеграфную комнату, о которой мы вчера говорили, от которой вчера была 5 глава. Откуда им уже не пришлось возвратиться. Когда их увели, госпожа Дорф обратилась к, семи... к семеновскому солдату и сказала, что это значит, что вам нужно здесь. И так по всей России льется кровь. Мало ли ее уже пролито. А вот и видите, еще сколько нынче крови прольется, ответил солдат. То есть он не защищать? Родину пришел а проливать кровь. Причем такие же, как он, русских людей. Отлично, отлично. Так, вот он, Тарарыкин. Присяжный поверенный. Тоже э, на революционера не похож. Обычный интеллигент. Но тогда и интеллигенция была несколько другого сорта, нежели сейчас. Ну, во всяком случае, прогрессивная интеллигенция. Тогда э, очень... Думала по-революционному. Хотя не всегда понимала, что это значит. И, так сказать, как помочь простому народу. А об этом больше всего понимали в РСДРП на тот момент. Да и потом, как мы понимаем, тоже от РСДРП первенство не ушло. После квартиры Дорфа. Обыскали театр, предполагая найти склад оружия, но ничего не нашли. Затем обыскивали частные квартиры рабочих и, между прочим, обыскали квартиру Чудинова, где жил рабочий Зайцев, только что отпущенный от Дорфа. Зайцев накануне выписался из больницы и, чувствуя себя совершенно нездоровым, лежал на диване у Дорфа. Когда к такому... так... У Дорфа, когда к тому заявились солдаты. Оттуда его отпустили на свободу, но во второй раз при обыске на квартире Зайцева отправили в телеграфную комнату, откуда он также не возвратился. То есть. второй раз его уже накрыли репрессиями. Вот кровавый Сталин-то дотянулся, да? Репрессировал собственный народ. «Между прочим, рассказываю, что солдаты, придя в одну квартиру, осмотрев помещение и стены, обратились к хозяйке и сказали, «Очень подозрительная квартира, картин по стенам развешано много, а царя нет. Надо хорошенько обыскать ее». Когда солдаты ушли, ничего не найдя, хозяйка с перепугу побежала скорее к соседям и вымолила у них царский портрет, который приколотила на самое видное место». И только после этого почувствовал себя в безопасности. То есть сейчас без портрета одного известного лица... <с <с в кабинете, наверное, чиновники тоже не чувствуют себя в безопасности. А с портрета можно и воровать, сколько влезет. Ну, я не говорю про обычную, там, клерков мелких. Им никто воровать не, полу... не позволит. А вот начальство... Вполне да. Но это мое личное оценочное суждение, чтобы не обвинили в клевете. При обыске у Сидорова были найдены в кармане три холостых гильзы. Он служил на Коломенском заводе в качестве рабочего. Ему было 17 лет. Но в 17 лет уже работал. Ни в каких собраниях и митингах не участвовал. В дружине не состоял. Был очень тихий и скромный. Нужно заметить, что среди коломенских рабочих была организована собственная дружина для самозащиты против Черной Сотни. А, про Черную Сотню это надо будет потом у Бориса Витальевича уточнить. Это мы уже сделаем на нашем канале информагентства Ледокол, на котором будет разбор этой книги и вообще периода начала 20 века. Мы постараемся разобрать. которая однажды напала на здание земской управы в то время, когда там, с разрешения местной полиции, собрался народный митинг. Черносотенцы все стекла выбили все стекла и грозили сжечь здание. Напоминаем, что 2 мая 2014 года подобные им люди сожгли здание профсоюза в Одессе. Ну... Подобные не означают, что такие же. Просто э, черно, черная сость сотни в развитии со, своем дает фашистов и нацистов. Да, если тут кто-то есть, скажите, а то мне график не отображается, если вообще кто-то на стриме. Если что, говорите как со звуком. Не слишком ли громкий вот этот вот фоновый звук? Когда-то разреш... черносотенцы выбили все стекла и грозили сжечь здание. Пришлось вмешаться полиции, и благодаря деятельному участию исправника обошлось без человеческих жертв. У рабочего старостина обыск был произведен самый поверхностный. Ничего не нашли. Про него рабочие рассказывали, что он считался у них подозрительным человеком, так как состоял сыщиком в полиции. Из-за него раньше много народа страдало. За последнее время он сильно изменился. Участвовал на митингах и произносил речи. Рабочие стали лучше относиться к нему. В дружине не состоял. Его тоже отправили в телеграфную комнату, но почему-то никто не мог дать ответа. А, но почему никто не мог дать ответа, прошу прощения. Таким же нелюбимым в начале рабочим был Мельников. Потом его выбрали депутатом. Видимо, заслужил. Своим трудом упорным. Участвовал на митингах и иногда произносил речи. При обыске у него ничего не нашли. Он был отправлен в ту же телеграфную комнату. Так, так это он. А, вот он, как раз этот Мельников. Если честно, он напоминает одного актера из фильмов Тимура Бекмамбетова. Ну это ладно. Так. Он был отправлен в ту же телеграфную комнату про чертежника Коломенского завода Абрамова. Свидетели показали, что он не участвовал ни на митингах, ни в собраниях, ни в дружине. Ему было всего 17 лет. В этот день он возвращался в третьем часу для а, третьем часу дня из заводской конторы к себе домой в деревню. Боброва. Ничего не зная о приезде солдат, он беспечно беседовал со своим товарищем. В это время недалеко от него раздался окрик солдата: «Остановись, руки кверху!» Абрамов не обратил внимания, продолжил путь. Солдат бегом догнал его, схватил за шиворот и отправился в телеграфную комнату. Так. И вот как выглядел товарищ Абрамов, который работал чертежником. Тоже вполне обычный человек рядовой. Ничем не примечательный. Тоже пострадал от царского режима. Но нам будут рассказывать о том, как Николай II спасал Россию. Потом он тоже был расстрелян. Рабочий Пушков, проходя двумя своими товарищами через переезд, был остановлен солдатами 7 раз Вот, человека уже семь раз Остановили Каждый раз его обыскивали и отпускали Такая неприятная процедура начала его раздражать И когда его обыскали в последний раз И вновь отпустили, он не вытерпел И чтобы по посмеяться над ними, сказал Вот 10 раз мы меня обыскали, а в шапке ты и не посмотрели А там бомба! Да, шутка, конечно, такая себе Да Зря я человек пошутил вот так Но, с другой стороны, тоже показывает, какие тогда были нравы среди вот этих вот предков-росгвардейцев Его сейчас же задержали и отправили в телеграфную комнату, где ожидала его смерть то есть, ни то, ни другое не проверили. Не есть ли бомбы, ни чего-то еще. Нет, просто... Буквально... Вот она за шутку У... погубленная жизнь. Что там рассказывают про Сталина? Что за анекдот про Сталина можно было поехать в ГУЛАГ? Ну... Где-то... Где-то пытались мне, конечно же, привести доказательства дел, в которых указано, что именно за анекдот или за простое слово в сторону Сталина людей сажали. Но как-то все эти фотографии дел, они выглядят как минимум сфабрикованными. Не, конечно, вы можете сказать, что это все с чьих-то слов записано. Это всего лишь журналистское расследование, но по факту одни слова против других поэтому за что убили человека мы можем уже только гадать спустя более 100 лет все-таки это события 905 906 годов сын помощника мастера коломенского завода топчук прогуливался со своей женой был остановлен солдатами и подвергнут обыску. При нем и жене ничего не нашли и хотели уже отпустить, но в это время один из солдат спросил его фамилию. Услышав фамилию Стапчук, его сейчас же арестовали и отправили в телеграфную комнату. Жену отпустили домой. Прощаться с ней успока... Прощаясь с ней, Стапчук успокаивал ее, говоря, что это недоразумение, что его сейчас офицер отпустит, так как ни в каких партиях, союзах и митингах он не участвовал. Но он больше не возвратился. По показанию свидетелей, его расстреляли действительно по недоразумению, по ошибке. Что подтвердилось на следующий день, когда к офицеру явился старик Стапчук и спросил его. «За что убили моего сына?» «За то, что он участвовал в Стачечном комитете на митингах и собраниях. В союзах», — ответил офицер. Старик на это возразил, что убитый сын его совершенно не виновен в этом, так как не только не принимал никакого участия, но даже избегал всяческих, со... всяческих собраний и шел против них. А вот у меня есть другой сын, который действительно бывал на сходках и митингах, и даже ораторствовал на это. Ораторствовал. На это Риммон ответил. «Печальное, недораз... Печальное недоразумение». Тогда надо и того забрать и убить. Вот оно. Так вот стопчук рабочий. А, вот, Во. вот он стопчук рабочий с Коломенского завода, который мы обсуждаем. <свы> То есть <свы> обоих просто надо убить. Спасибо, но нам такой власти не надо. Но было уже поздно, так как тот скрылся теперь. Теперь его разыскивают. Про подобную ошибку расстрел по недоразумению свидетели говорят, называя студента Сапожкова. Убили Александра Сапошкова, который был совершенно ни в чем не повинен. Местная полиция была о нем хорошего мнения как о спокойном и неопасном человеке. Солдаты рассказывали Николая Сапов. Прошу прощения. Разыскивали Николая Сапожкова, его брата, который значился в списке охранного отделения. Но солдаты его не нашли, и перед отъездом своим поручили разыск розыс... местной полицейской власти. Так. Ага. До сих пор Николай Сапожков не разыскан, несмотря на обещанную награду в 200 рублей, потому что э, тому, кто укажет полиции, где он находится. По счастливой случайности Николай Сапожков избег смерти, которая была от него на волосок. В то время, когда солдаты громко кричали одному обывателю на улице селения Боброва: «Где Сапожков? Укажи, где Николай Сапожков, а не то застрелю тебя!» Сапожков в это время проходил мимо них. Проходил мимо них, соблюдая удивительное хладнокровие и спокойствие. Его не узнали местные полицейские власти, так как он был одет в длинную шубу и попаху. Все эти события шли одно за другим, с поразительной быстротой. В течение каких-нибудь двух-трех часов все обыски были окончены. В телеграфную комнату доставлено 24 человека. Все они не знали, за что их арестовали, и с совершенным равнодушием и спокойствием относились к своей участи. Они ожидали, что их вызовут к офицерам, и те выяснят причину ареста. Мог ли предполагать заводской чертежник Плотников, возвращавшийся домой, что его убьют за пререкание по поводу многих обысков на пути его следования? Ведь он не совершил ничего преступного, если вызвал раздражение в солдате, отправившем его в телеграфную комнату, то только потому, что его самого солдаты раздражили бесцельными, грубыми и многочисленными обысками. Так и все остальные, не чувствуя за сам не чувствуя за собой в большинстве случаев никакой вины или таковую вину, которая произошла от доверия к освободительным реформам, возвещавши... возвещенным царским манифестом от 17 октября, все арестованные ни минуты не предполагали, что они будут казнены без суда и следствия, без молитвы и причастия, не простившись с детьми и женами, не высказав им своей последней воли. 5 часов вечера в начале 6 полковник Риман выстроил солдата в шеренгу по платформе вокзала, вызвал из, из телеграфной, телеграфной комнаты 12 человек и велел следовать им под конвоем на запасные пути к семафорной будке. Несчастные предполагали, что их ведут в вагон, чтобы отправить в Москву на дознание. Сторож Н, отворив дверь на платформу, пропустил несчастных мимо себя будучи уверенным, что их отправляют в Москву. Они разговаривали между собой, держа себя весьма беспечно. Последовать за ними сторож не посмел, но приотворил дверь и слушал. Через несколько минут сторож услышал два залпа и затем много частых выстрелов. Когда он понял, что произошло? Когда арестованные прошли сажение 70, а станции вправо... По направлению крузаевки. Ру... Туда, где на запасных путях стояли порожние вагоны и поравнялись с угольным складом, немного не доходя до семафорной будки. Раздался по ним по команде полковника Залп, затем другой. И когда все упали и корчились на снегу от ран, их добили отдельными выстрелами. Когда все смолкло, и темная безмолвная ночь скрыла от человеческих глаз совершенное убийство. Старик-священник, окончив вечернюю молитву, выходил из храма, стоявшего недалеко от места преступления. И, услышав выстрела, перекрестился. Он не думал, что это убивали невинных людей. Он не предполагал, что завтра таким же путем убьют его родного сына на станции Ошибкова. Или Ошиткова тут непонятно. Но это все случилось. У отца Виноградова на другой день в 10 часов утра убили сына, начальника станции Ошиткова, или Ошиткова. Убили его еще проще. Взяв его из квартиры, обыскав, ничего не найдя, предложили ему следовать за офицером и солдатами. Его повели к пустым вагонам, и когда он поравнялся с ними, ему приказали идти дальше, по направлению к лесу. Сделав несколько десятков шагов без команды по мгновению руки полковника, солдаты дали залп, и несчастный упал мертвым. О деятельности отряда в Ошиткове я расскажу отдельно. А теперь вернусь к тем 12 человекам, которые остались в телеграфной комнате. Они не слыхали залпа, как предполагает сторож. Но, если и слышали, то не думали, какая ужасная участь их ждет. Они не верили, что без суда можно убивать людей. Направляясь к тому же угольному складу, наткнувшись в темноте на трупы убитых, они тогда только сообразили, что их ждет. Но было поздно. Один за другим залпы не дали сказать ни слова, ни звука. Ряд отдельных выстрелов, быстрых и частых, покончил навеки их мучения. «Я видел это место, где были убиты эти 24 ни в чем не повинных человека». В стене угольных пер... кирпичей имеется много углублений от пуль. Всего больше этих углублений сделано на половине высоты человеческого роста. Надо думать, стреляли им в живот. К шести часам вечера закончились операции полковника Римана на вокзале. Никто, кроме активных деятелей его, не знал о случившемся. Все вдовы и сироты были твердо уверены до самого утра, что их мужья, отцы и братья арестованы что поэтому они <смех> не могли вернуться к своим семьям на ночь. Заботливая в около 9 часов вечера подумала о своем муже и остальных гостях, забранных в ее квартире, погоревала о том, что они сидят весь день не евши, приготовила им поужинать и со своим старшим сыном, мальчуганом лет 12, отослала на станцию на четырех человек. Через несколько времени сын возвратился и сказал, что на станцию никого не пропускают, и ужин принести назад. С легкой душой и спокойным сердцем легла в эту ночь вдова Дорф, не зная о происшедшей перемене в своей семье. Так, вот у нас... Не знаю, как это вам показать. Вот схема этого места, где происходили расстрелы, вот само это место жаль не захватывается так сказать хотя может так аудио через UPS нет захвата этого нет жаль жена начальника станции еще дня за три до этого происшествия перебралась в квартиру ревизора движения, расположенную во втором этаже вокзала над первым классом. Из окон этой квартиры прекрасно видно было то место, где расстреляли ее мужа и остальных людей. Но не предполагая возможности расстрела, она не следила о том, что делается вокруг вокзала. Она так была уверена, что муж ее, будучи, совершен, что муж ее, будучи совершен совершенно невиновным, не мог подвергнуться такой ужасной случайности. Надеждин служил на Московско-Казанской железной дороге 36 лет. Хорошо был известен начальству как добрый и верный служака. В 30-летний юбилей он получил от железнодорожного начальства в подарок золотые часы с надписью и золотой цепочкой. А в 35-летний юбилей Ему прислали золотой жетон, по которому он получил право разъезжать бесплатно в первом классе по дорогам Общества Московской Казанской Железной Дороги. И, наконец, в январе 1905 года ему прислали из Петербурга свидетельство о даровании почетного гражданства за его отличную и усерднейшую службу. Не знаю, с какой целью во время проезда министра путей сообщения, Господина Немешаева через станцию Голутвино 21 января всего года управляющий дорогой господин Шестаков на вопрос министра, сколько лет служил Надежден, ответил, что Надежден прослужил на дороге 27 лет. Когда же один из служащих заметил, что он прослужил 36 лет, Шестаков резко возразил. Я лично справлялся по формуляру «Ваше превосходительству и там значится службы его 27 лет. Услышав такую несправедливость, в тот же день я спросил вдову Надеждину и получил ответ, что он служил 36 лет. Кто из них сказал правду и зачем Шостакову понадобилось сократить 9 лет службы, предоставляя решить управляющему дорогой. Надо думать, что это была ошибка с его стороны. Без умысла лишить вдову с шестью ребятами законной пенсии и пособия за долголетнюю, безопречную и усердную службу мужа, невинно убитого без суда и следствия. На следующее утро казни никто не знал, где находятся арестованные, что с ними случилось. Рано утром вдова Дорф послала своего сынишку сбегать на станцию и проспросить солдат, они ответили, что ничего не знают, и мульчуган ни с чем возвратился домой. Вдова Надеждина еще с вечера посылала несколько раз на станцию своего старшего сына-гимназиста. Проведать, где ее муж и что с ним. И каждый раз он приходил с ответом. Ничего не узнал, солдаты не говорят, на станцию не пускают. Всю ночь семья Надеждин не ложилась спать, ожидая с часу на час, что вот-вот сейчас вернется сам Надежден, и тогда они спокойно уснут. В воздухе чувствовалось что-то зловещее. Мертвая тишина на станции, холодное равнодушие часовых и гнетущая неизвестность невольно настраивали человека самым мрачным и подавляющим образом. Утром, когда было еще темно, Надеждина послала вновь сына на разведку. «Ничего не узнал», — был его ответ. Несколько раз он ходил туда, и все безрезультатно. В это время прибежала маленькая девочка вдовы шелухиной и говорит. «У нас папы нет со вчерашнего вечера». «У нас тоже нет», — ответила Надеждина. Через несколько минут... Вбегает сын-гимназист и с возгласом «Убили! Всех убили!» падает на скамью в передней. Слово «убили» как искра разнеслось по всей местности, от одного к другому, из жилища в жилище. Одни от ужаса не могли понять, где, кого, за что убили. Другие, наоборот, содрогнулись от простоты и ясности представления, что так должно случиться, они для того и прибыли сюда, чтобы пролить кровь. Убить. Многие вдовы пошли на станцию искать свои трупы. Но и тут он... они ошиблись. В ответ получили, что все закопаны в яме. Другие вдовы так и не ходили никуда. В немом иступлении оставались они дома под гнетущей... под гнетущей тяжестью рокового вопроса. «За что?» Одна молодая барышня Абрамова, разыскивая своего брата, рано утром отправилась по запасным путям на станцию и, встретив ремонтного рабочего, спросила, не знает ли он, где ее брат. «А вот сейчас его повезли на подводе вместе с остальными убитыми в яму закапывать», ответил рабочий. Она опрометью побежала по указанному направлению. На краю Голотвинского кладбища на чистом снегу ясно обрисовывалась яма Большая, глубокая, в длину две с половиной саженья, в ширину сажень. Около ямы оставались два воза с трупами, на каждом по 13 человек. Около воза хлопотали ремонтные рабочие. Присутствовали здесь солдаты, местные жандармы и полицейская власть. Два рабочих брали трупы за ноги и за голову, подносили к яме и передавали двум другим рабочим, находящимся на дне ямы. Те укладывали их. Рядом, головой к церкви, в каждом ряду улеглось по 10 человек. Лиц... Лица их были искажены. Большие муки терпели они, прежде чем смерть пресекла их жизнь. Некоторые лица были окровавлены. Особенно у помощника присяжного поверенного Тарарыкина. Присяжного поверенного Тарарыкина. Трупы в большинстве случаев были прямы, за исключением трех согнутых, так сильно, что их пришлось положить сверху. В числе этих трех оказался старик-рабочий Зайцев. Их хоронили в шубах, сверху попросали на них галоши и шапки. Только один труп был раздет в одной рубашке, которая была вся в крови. Долго смотрела Абрамова на эту картину. Она не могла двинуться, уйти, оторваться от этого ужасного зрелища, от этой молчаливой страшной работы. Укладывание рядами еще вчера живых, полных силы жизни, ее знакомых, ее родных. Она не могла оторваться от этого. И когда последний труп Зайцева был опущен в яму, и кто-то тихо сказал «Идите домой». Она пошла, ничего не понимая, не оглядываясь назад, бездум в голове, без чувств в сердце. На нее нашел какой-то столбняк. Придя домой, она ничего не сказала отцу и матери, только к вечеру ее душевные муки разразились рыданиями. И тогда она рассказала родителям все, что видела, пережила и перестрадала в это ужасное утро. Священник пришел служить по нихиду, когда могила была уже зарыта. Вещи, деньги, находившиеся при убитых, никому не были возвращены. У многих из них, по показаниям свидетелей, были деньги, золотые часы, цепочки. У поверенного Тарарыкина было 300 рублей денег, у Дорфа 27 рублей. Это очень большие деньги на те времена, 300 рублей. Да и 27 рублей это тоже достаточно значительная сумма по тем временам. Так что кто-то неплохо, так сказать... Обогатился. Я ж не говорю про то, кто все эти золотые часы и цепочки себе подрезал. У начальника станции Надеждина были казенные деньги. М -м, то есть можно еще казну немножко растащить было. Ах. Понятно, что их не из-за денег расстреляли, а, так сказать, в назидание рабочим. Но все равно тот на этом поживился из солдат явно. В то время, когда повезли трупы на кладбище, отряд солдат под командой Римана двинулся с пушками и пулеметами на завод Струвы. Пушки были угрожающе поставлены против конторы завода. После беседы с главным директором завода, полковник решил завод не обыскивать. Говорят, что директор поручился за то, что оружия на заводе нет. Риман предупредил администрацию завода, что если будет сделан хоть один выстрел рабочими, то он разгромит его пушками и сравняет с землей. Все обошлось мирно, и никаких выстрелов не было. И солдаты, постояв до вечера у завода, обыскав лишь пальто рабо... Пальто рабочих на вешалках возвратились на... назад на станцию Голутвино. Затем стали собираться в дорогу и во вторник, то есть на третий день, уехали назад в Москву. Перед отъездом служили молебен. Послали за священником Виноградовым, у которого солдаты того же отряда убили сына. Он отказался и не пошел. Не молебен надо было служить, а панихиду поубиенным. Вместо него Малебин служил отец Никифор. Пров... Провозгласил многоли. блин. О! Колбарцанистская тварь Никифор. Вместо него Малебин служил отец Никифор, провозгласивший многолетие Семеновскому полку. И в слове пастыря, обращенным к молящимся, воздал хвалу отряду полка, уничтожившему Крамолу и водворившему мир и спокойствие. М -м -м -м -м -м. Как хорошо! Спасибо вам большое за такое мир... За такие мир и спокойствие. Прям... -м -м. Да, то, как сейчас разгоняют митинги... В России, конечно, не напоминает еще События 1905, 1906, 1907 годов Но в других странах уже и постреливают там бывает И не только резиновыми, но уже и боевыми Так что Если люди не понимают с первого раза Им повторяют Второй раз усилив, так сказать, накал. Они уехали, оставив небольшую, часть солдат еще дня на три. Уезжая, поручили местной полиции искать кромольников, значащихся в их списках и убивать их. В числе таких кромольников они указали на студента Николая Сапожкова, Бронислава Старкевича, Рабочего Криворотова и других. Криворотов имел неосторожность после отъезда солдат возвратиться к себе в семью. Нагрянула полиция, сделала обыск и увела Криворотова. Он был убит и похоронен в отдельной небольшой могиле, рядом с братской, где похоронены 26 человек. Где убили Криворотова, кто убил и каким образом, никто не знает. Известно только то, что незадолго до приезда семеновских солдат Криворотов собственноручно обезоружил станционного жандарма Отняв у него револьвер и наговорив ему много неприятных слов За это он попал в список После всего произошедшего местное население чувствует себя крайне подавленным Среди рабочих одно время была паника и когда однажды утром, кажется, на третий день пребывания поезда, солдаты произвели обыск и отняли паспорта у троих рабочих, они побежали скорее в мужской коломенский монастырь к монаху-отцу Иоанникию. Господи, ну понятно, что это церковное имя. Иоанникию исполни свой последний христианский долг – исповедаться и причаститься. Отец и Иоаннекий исповедовал их, но когда они подошли к причастию, и отец Федор узнал причину, пробудившую их обратиться к молитве и причастию, то он испугался возможности понести за это ответственность, начал кричать на них при всем народе, отказался, отказал им от причастия, говоря, сегодня вы можете быть... Сегодня вы, может быть, будете расстреляны, а я буду давать вам причастие. Завтра, если вас не расстреляет, приходите. Чувство верующих. Супер! Если честно, то, что это меня повергает в шок. Понятно, что для человека 21 века, хотя я родился еще в 20-м, это немножко шокирующее поведение для того времени, я думаю отказ в причастии это было вполне нормально, если вы политически не согласны с кем-то ну и, собственно говоря, мы видим уже который раз, что священнослужители стояли на службе у правящего класса, что вот этот вот предыдущий Отец, который отслужил молебен Вместо того, чтобы отслужить панихид Понятно, что Тот э, Священник, у которого убили ребенка Не хотел служить молебен Только из-за того, что у него убили ребенка Хотя это Мои, опять же, домыслы Они никак, никак не следует Из текста Товарища Владимирова Но все же предположить можно именно так Что если бы у него не убили родного сына то он мог и провести сей молебен Ага, вот вроде как появился график по нему даже целых три человека было сейчас опять один остался ну ладно все равно надо дочитать в любом случае самому хотя бы узнать что там творилось так так они ушли из церкви, не причастившись. Эта картина с натуры обрисова, прошу прощения, обрисовывающая местное духовенство и его понимание пасторского долга. Записано со слов того рабочего, который получил отказ от причастия. Она хорошо рисует также ту панику. Тот ужас, который переживало все население, когда достаточно было явиться солдату в квартиру, чтобы хозяин ее почувствовал себя приговоренным к смерти. Так мы и дошли до главы 7. У нас всего 8 глав в этой небольшой книге. Так что осталось не так уж долго. Я указывал, насколько необходима немедленная помощь лицам и семьям, остававшихся в крайне бедственном положении после расстрелов кормильцев своих карательным отрядом Семеновского полка. Указывал также, что находились добрые сердечные люди, которые своим доброходным пожертвованием торопились облегчить участь и страдания несчастных семей, выброшенных на улицу и обреченных на голодную жизнь». Скорее уж на голодную смерть тогда уж. Как, э, по-моему, во второй главе был человек, которому, так сказать, запретили по всей линии Московско-Казанской железной дороги куда-то наниматься на службу, и куда ему теперь? Да, хорошо, спасибо, что не убили сразу. По сути, просто заменили быструю смерть ну, или не такую долгую и мучительную, как смерть от голода, на... Точнее, наоборот. Ему заменили быструю, относительно смерти от голода, смерть от штыков и ружейного огня, на как раз смерть долгую и мучительную. Да еще и всей семье вместе с ним. Хотя и так неизвестно, что было бы с его семьей. Укажу еще на один прекрасный пример проявления человеческих чувств. В той самой солдатской среде, которая под давлением воинского долга, беспрекословного подчинения начальству, действует иногда против своей совести, против веления души и сердца, против своего внутреннего «я». В солдатской среде возникло желание прийти на помощь семье убитого начальника станции Надеждина в Голутвине. Собрать между своими ребятами копейки и отдать их несчастной вдове, невинно убитого супруга. Мало того, что они устроили складчину, принимая пожертвования по мелочам, кто сколько может дать. Но они нашли нужным выразить вдове письмом свои соболезнования по поводу невозвратимой, невозвратимой утраты ее безысходного горя, которое волнует также и их Которое они всей душой разделяют с нею И это письмо с шестью рублями денег Утром при... принес солдатик Надеждиной Робко позвонил у ее подъезда Но когда один вид у дверей серой солдатской шинели Произвел страшный переполох в этом несчастном доме Солдатик попросил через прислугу Передать госпоже Надеждиной его желание Лично видеть вдову, чтобы сказать ей несколько слов со страхом, не зная, что подумать, бедная на вышла, ожидая с ужасом своей участи. Солдатик передал ей письмо от своих товарищей, которые написали ей, что хор... хорошо зная, что Надежден пострадал невинно, что он прекрасный добрый человек, которого все любили и глубоко уважали, поспешили выразить вдове убитого соболезнование, и утешали ее, убеждали не убиваться постигшим ее горем. В свою же очередь передавать письмо и деньги, пришедший солдатик от себя сказал ей несколько теплых слов, от которых измученная женщина расплакалась, приняла деньги и просила доброго солдата передать всем своим товарищам, что это будет для него большое, для нее будет большое, большое утешение. В ее несчастье, читатель, вы подумаете, быть может, что это те солдаты Семеновского полка, которые накануне расстреляли ее мужа? Неужели они смогли пережить тот страшный душевный переворот, когда человек по воинскому долгу убивает со совесть, действует против нее, а потом вдруг познает действительность? Нет. Это были солдаты тех войсковых частей, которые расположены в городе Коломне. То есть в четырех верстах от места жительства Надеждина. Это в них проснулась душа и толкнула их на доброе и великое дело. Протянуть руку участия измученной и страдавшейся женщине. И они достигли желаемого. Они услышали слезы вдовы. Sorry. Думал ли Риман, что его поступок расстрелы без суда и следствия невинных людей устрашит население, заставив всех с рабской покорностью примириться с пролитой кровью, как перед неизбежным явлением высшей политики современного строя? Думал ли Риман, что в сердцах той же самой солдатской среды, к которой принадлежит и сам, пробудятся лучшие человеческие чувства? к оставшимся в живых и чувства протеста к нему, ко всем лицам, чинившим насилие и произвол. Жесток, жестоко ошибался Риман. Доброходная складчина, солдат местных войсковых частей их письмо к вдове убитого, наглядно показывают, что они не могли сдержать в себе овладевших чувств негодования против безумия карательного отряда против казни, сопровождавшейся жестокостями и таинственностью, против отсутствия суда и следствия. В них пробуди, пробудился протест, но тот протест должен быть услышан правительством. Его нельзя оставить без внимания, не считаться с ним. Он идет из той среды, которая в настоящий момент особенно нужна правительству, на которую... Оно не только опирается, но при помощи которой активно действует для сохранения своей целостности, своего существования. И к этому протесту присоединяется все общество и требует от правительства немедленного предания сред... суду всех руководителей карательного отряда. Распространившийся слух на страницах нового времени, что правительство решило произвести всестороннее расследование через ч... нов отдельного корпуса жандармов о действиях карательного отряда, может только еще усилить развившееся негодование против правительства, которое боится вывести наружу преступные действия своих агентов. Каждому хорошо известно, что такое, значит, жандар... что такое значит жандармское расследование такого громадного и сложного вопроса. Никакой гарантии обществу, никаких удовлетворений по тре... подобное расследование принести не может. Каждый свидетель не может себя чувствовать свободным в своих показаниях в руках жандармского следователя. Рискуя по произволу его, превратиться из следователя в обвиняемого и попасть в тюрьму. Прошу прощения. Каждый свидетель не может себя чувствовать свободным в своих показаниях в руках жандармского следователя. Превратиться следователя обвиняемого? М -м -м, может это свидетель в обвиняемого? Ну ладно. Хорошо. При таких условиях преступность офицеров карательного отряда остается без наказания. Общественное мнение не успокоится, требуя от правительства все настойчивее и настойчивее ответа. При каких непонятных и таинственных условиях был убит рабочий Коломенского завода Василий Алексеевич Криворотов? Никто мне не мог объяснить, кто его убил, где, за что. Никому это не было известно. Известно только то, что он был убит в Голутвине в ночь на 21 декабря. То есть... После того, как на станции Глутвино был отслужен благо... благодарственный молебен об уничтожении Крамолы, на котором в своей речи полковник Риман сказал, что достаточно пролито крови, и он больше никого не убьет. Привет, Владос, рад тебя видеть. Никого не убьет, но уже убит. Но тот же слово офицера он нарушил. Отлично! Известно также то, что за много часов до этого времени карательный отряд уехал из Галутвина, а потому он не мог убить Криворотова. Быть может, тогда убили его местные голутвинские власти, но почему-либо распоряжением. Быть может, им было поручено убить этого человека. Быть может, им было поручено убить этого человека. А, полковником Риманом. И местные власти были только в этом деле верными исполнителями данного им поручения. Или, быть может, они, они увлеклись примером начальника отряда, его заветами и, реши... а, и решительных и скорых действий, не неся никакой ответственности за всю преступность их, и порешили таким простым путем избавиться от ненавистного им человека. Все это жгучие, невыясненные вопросы, которые глубоко волнуют местное общество. Я старался подойти к ним, возможно, ближе, и осветить их с физической стороны. Мне удалось получить свидетельские показания матери Криворотова и жены его, которые присутствовали при разговоре во время ареста, после которого четверть... Через четверть часа он был расстрелян по указанию семафорщиков, слышавших выстрелами мест... А, слышавших выстрел, прошу прощения. Место расстрела находится в 20 шагах от семафорной будки. Около 11 часов вечера 20 декабря, когда в доме Криворотова все спали, раздался сильный стук в дверь. Старуха-мать подошла к двери и спросила, «Кто там?». Не получая ответа, она решила не отпирать двери, но сын ее запротестовал и сказал ей, чтобы отперла. Тогда вошли трое мужчин, хорошо знакомых обитателям этого дома. Старший городовой Семен Иванович, сильно выпивший, младший городовой Василий Коньков. А, Семен Иванов, Василий Коньков, прошу прощения, и железнодорожный жандарм. Последний не хотел входить без огня и требовал, чтобы осветили квартиру. Более храбрый Иванов подбодрил своего приятеля, уверив, что кроме семьи Криворотовых здесь никого нет. Надо думать, что идя на это преступное дело, совесть их пугалась кровавым призраком готовящегося злодеяния, им приходилось подбадривать друг друга. Ну, действительно, один вот даже выпил... Василий Криворотов лежал в постели, когда они вошли к нему в комнату При свете зажженной лампы Он очень удивился, увидев их Поздоровался с ними за руку, так как хорошо был знаком с ними И спросил «Иванов, по какому делу ты пришел ко мне?» «Вставай, Василий, одевайся, пойдем с нами на станцию, дело есть» Равнодушно ответил Иванов Но от этих простых слов Криворотов пришел в ужас и перед своими очами увидел смерть. Холодные, равнодушные слова «пойдем на станцию» носили отпечаток смерти, могильное дыхание, которое чувствовалось в округе. Чувствовалось на этих равнодушных лицах, пришедших сюда с маской дружелюбия и приятельства. За какие дела мне нужно с вами на станцию? За какими делами мне нужно на станцию идти? Никто на эти стримы не приходит. Ну, кто-то приходит, Влад. Вот даже ты пришел. Ах, Вася, нужно идти к допросу. Там ждут тебя, сказал Иванов. Неправду говоришь, Иванов? Зачем обманываешь меня? Воскликнул Криворотов. Я ведь не маленький. После того, что совершилось здесь, и когда я знаю, что семеновского отряда в Голутвино больше нет, то допроса тоже не может быть на станции. Если же ты зовешь меня туда, значит с целью убить. Скажи правду, Иванов, не томи меня. Я догадываюсь, что хочешь убить. Если бы звали меня в честь того, Тогда дело другое. А, если бы звали меня в честь, тогда дело другое. Какой ты, Вася, дурак. Не слыхал, что ли? На молебне говорил полковник, что больше никого убивать не станут. Ну чё тогда бояться? Какого тут растря... «Какой тут расстрел?» «Одевайся-ка, скорее, и идем!» «Нет, я не пойду!» — категорически запротестовал Криворотов. Не успел он кончить фразы, как к нему с злобным лицом подскочил жандарм, приставил револьвер к груди и сказал «Так ты не пойдешь, не будешь одеваться!» Бедная старушка-мать так испугалась, что сама начала уговаривать свою Васю идти скорее на станцию. Не сердить жандарма, так как там ему ничего худого не сделают А если будет сердить, то еще хуже будет Привет, Бенка, рад тебя видеть А Влад только что сказал, что никто не приходит на эти стримы Так что кто-то да приходит, кто-то даже после эфира их еще и пересматривает Потому что я заметил, что после эфира растут на них еще просмотры «О, Санкто Симпликате!» а, э, Симплицитес. Она сама торопила своего любимца под расстрел, желая смягчить гнев жандарма. Она мать его уговаривала не прикословить ему, идти на смерть скорее, без борьбы, без сопротивления. Он начал медленно одеваться, и Иванов ему любезно помогал. Когда же он прощался со старухой и с женой, Иванов предупредительно заметил ему. Чего так трогательно прощаешься? Чей не на смерть идешь? О, oh, вот это да. Сколько в этой хитрости скрыто лукавство и в то же время жестокости. Знать, что человек через 10 минут будет им убит, благодушно беседовать с ним и не дать ему Приготовиться к смерти, проститься с близкими. Когда его повели из дома, жена не вытерпела, выбежала за ним и закричала, захлебываясь в рыданиях. Также и старуха мать бросилась во двор. Пася остановился и крикнул им: Саша, маманя, не плачьте! если что случится, знайте, я безвинный иду. Больше его не видели, даже и трупа не видели. Его привели на станцию, поставили на то место, где два дня тому назад было убито Римманом 26 человек около угольной стенки брикетов. Огол, около угольной стенки брикетов. Недалеко от семафорной будки. Далее в него несколько выстрелов и убили. Семафорщики слышали эти выстрелы. Показали, что было уже 12 часов ночи. Утром в 5 часов утра, 21 декабря, труп Криворотова свезли железнодорожные сторожа на салазках на кладбище. И говорят, что похоронили его в общей могиле сверху остальных трупов, для чего раскапывали братскую могилу. В отдельной же могиле, о которой я раньше упоминал, похоронен кто-то другой, но не Криворотов. Но кто, неизвестно. Интересна еще следующая подробность. Когда жена обратилась в полицию за свидетельством о смерти мужа, то ей не хотели его давать с таким указанием, что он убит на 21 декабря, то есть, когда Семеновцев уже не было на станции, а хотели написать свидетельство, что Кореворотов убит 19 декабря при Семеновцах. Эта подробность имеет громадное значение. Местная полицейская власть, совершив кровавое преступление, боялась нанести за него ответственность и хотела свалить все на офицеров карательного отряда. Поэтому в официальном свидетельстве предпочиталось делать подлог в числах, нежели идти на скамью подсудимых за убийство. Конец седьмой главы. Да. Товарищи, если честно, ну я даже не знаю, что тут прокомментировать. Как этот трендес дальше читать? Но надо дочитать. Осталась одна глава. Так, это у нас какая страница была? Так, это 139 страница. А у нас до 167 -й. Ну, осталось не более 30 страниц. Старый русский с э -э, твердыми знаками очень странный. Ну, так. Недаром при большевиках была произведена реформа русского языка. И все это... Я и были убраны. Стало проще намного. Я и поэтому стараюсь читать более современным языком. Без Ея, Токма и прочих оборотиков. Хотя достаточно понятно текст идет. С одной стороны. Все-таки это не старославянский, где... Вообще почти другой язык это... Вот его точно надо учить, в отличие от языка 19 века Ну это по сути он и есть Потому что это уже после работ Пушкина так язык переформу... переформировался Закончив все свои дела в Глутвине, полковник Римон спешно выехал в, э, в Ошидково, чтобы казнить там заранее намеченных трех лиц – начальника станции Сергея Виноградова, помощника Бунина и почтового чиновника Алексея Фадеева. Приехал он на станцию Ошибкова в 8 часов утра 19 декабря, без испрашивания пути и без уведомления станции о приходе поезда. Виноградов в это время спал, но, услыхав на станции шум, проснулся и попросил жену посмотреть в окно. Что такое значит? Сам он был болен и остался в постели. Жена сказала, что пришел из Рязани санитарный поезд с солдатами. В это время постучали в дверь его квартиры, и он велел прислуги отпереть. Вошли солдаты и ворвались к нему в спальню, заставив его жену, в одном белье М -м. Пришлось обоим одеваться В присутствии солдат Так как Виноградов был болен Плохо себя чувствовал И одевался крайне медленно То через несколько минут Вбежали офицер и крикнул Скорее одевайтесь Идите князь Ай, какой князь Идите вниз От крика проснулась маленькая Трехлетняя девочка И заплакала Есть у вас оружие? Спросил офицер Виноградов отдал ему свой револьвер. Одевшись, Виноградов спросил у жены лекарства, а у сестры табаку. Бедняга! Он не догадывался, что его ведут расстреливать, и что больше ему не нужно будет лечиться и не потребуется больше лекарств, не придется также выкурить папироски. Жена очень заволновалась этим, сбо... этими сборами. Когда он прощался с дочкой и женой, то сказал им, чтобы они не скучали скоро вернется что должно быть повезут его в Москву на допрос и просил их спокойно ждать возвращения и на прощение поцеловал их больше ни жена ни дочь не увидели его так ну хорошо хоть тут его фотографии есть с подписью вот виноградов начальник станции ошибкова да ошибково Жена накинула на себя шубу и хотела последовать за мужем, посмотреть, куда поведут его, солд... его. но солдат, оставшийся в квартире у дверей, руба оттолкнул ее. «Куда лезешь? Твоего мужа расстреливать повели. Все равно не спасешь его. Прислушайся-ка лучше, выстрелы сейчас будут». Что она должна была почувствовать от этих слов? Безжалостных, холодных, мучительных. Она заметалась по комнате, как безумная, останавливаясь прислуш... прислушаться. Молила солдата быть милосердным к ней, дать ей возможность выйти из квартиры. Потом, минутами, не верила его словам, глубоко уверенная, что так не убивает людей. Сначала судят, выслушивают преступника, потом дают приговоренному к казни, приготовиться последним минутам жизни. Углубиться в свою душу, совесть. Исповедаться перед духовником. Сказать последнее слово. Сказать последнее слово. Прости своей жене, дочери. Нет, она не верила минутами, что его расстреливают. Казнят. За что? Решила, что солдат сказал нарочно, чтобы поиздеваться над горем несчастной женщины. Через несколько времени солдат обратился к ней. Ну, теперь иди. Готова! Она обезумела от радости, что сейчас увидит мужа, что страх пережитый ей. Был напрасный, выдуманный. Выстрелов она не слыхала и не поняла, что был оружейный залп. Она, бросила на... она бросилась на колени перед солдатом. В полной уверенности, что своим участием она поможет выяснить истинную виновность мужа. Она пойдет прямо к офицеру и расскажет ему, что он член Всероссийского железнодорожного союза. Докажет ему, что здесь нет ничего преступного и тем облегчит честь своего мужа. Она не знала, что было уже поздно. Муж был убит и труп его лежал на месте казни недалеко от станции. Она бросилась сначала в контору станции, никого там не было. Выбежала на платформу, никто не помог сказать, где находится муж, куда его повели. Увидев на переезде и на линии дороги по направлению к Москве солдат, она побежала туда, в горячей надежде увидеть офицера и от него узнать о готовящейся судьбе мужа. Солдаты не пустили, грубо оттолкнули ее, сказав. «Не лезь, обожди!» «Сейчас уедем, тогда найдешь, что тебе нужно!» «С тобой с собой не увезем!» И при этом закончили слова циничной бранью. Через несколько минут поезд уехал. Находясь недалеко от переезда, она увидела недалеко от края дороги. Дороги, ведущие к лесу. Что-то темное, лежащее на снегу. Вроде человеческого тела. Какое-то страшное предчувствие ее толкало туда. Что-то заставляло ее, помимо воли, вглядываться в этот темный предмет. Она пошла по направлению к нему. Бессознательно. Как будто бы сверхъестественная сила руководила ею. И вдруг она разглядела ясно, безошибочно разглядела, что это труп ее любимого Сергея окрашенный кровью снег уничтожил в ней всякую надежду. Несомненно, он был убит. Не знаю, что со мной было. Я упала перед ним на колени и начала... начала целовать моего неоценимого, любимого Сережу. Целовала лицо, губы. Целовала без конца. Хотела поцеловать ее ум... его умную головку, лоб. Сняла шапку. О, Господи! В ней были мозги. Тут я лишилась чувств, что было со мной, не помню. Выстрелы были направлены в голову со стороны затылка и раскорошили череп. Обстоятельства выстрела были таковы. В то время, когда солдаты явились в квартиру начальника станции Виноградова, другая часть солдат направилась к, пом к помощнику начальника станции Бу Бунину и в почтовую контору к чиновнику Фадееву. Бунин Помощник начальника станции только что встал и оканчивал свой утренний туалет. Он незадолго до описываемого случая возвратился из Забайкалья. Менее месяца и потому не успел фактически принимать участие в начавшемся 7 декабря движении. Возвратился он крайне утомленный, изнервничавшийся вследствие усиленной и тяжелой работы во время военных действий. И потому желая отдыха, стремясь к покою, он не хотел и не мог быть действующим лицом в дружине или в железнодорожном союзе. Бунин быстро оделся и под конвоем солдат отправился на станцию. Погодя немного, явился вскоре тоже под конвоем начальник станции Виноградов. Им приказали следовать дальше к переезду на запасной путь. Они шли в полной уверенности, что их сейчас посадят в вагон и отправят в Москву на допрос. Когда они дошли до переезда, полковник Риман приказал повернуться направо по дороге, ведущей к лесу. Они медленным шагом направились туда. Впереди шел Бунин, сзади Виноградов. Раздался залп без команды. И оба они грохнулись в снег за секунду перед этим, не ожидая такого конца. Затем... Дали по ним несколько отдельных выстрелов. Они уже были мертвы. У Бунина не оказалось никакого оружия. Обысков в квартире ни у кого, ни у того, ни у другого не делали. В то время, когда солдаты торопили Виноградова и Бунина одеваться, другая часть солдат под командой офицера направилась в почтовую контору. Маленькая отдельная зданица, стоящая неполе... неподалеку от станции. Там занимался почтовый чиновник Алексей Ефремович Фадеев. Когда вошел офицер, он, увидев Фадеева, спросил: «Вы Алексей Ефремович, служащий в здешней почтовой конторе?» Тот нашелся и ответил: «Нет, я не я не Еремеев, а Фадеев. Так. А вы Алексей е Еремеев, служащий в здешней почтовой конторе? Все.» Вот теперь верно. Он ни слова не сказал, что офицер принял отчество Фадеева за его фамилию. Тогда офицер ушел, оставив Фадеева в покое. Ему бы следовало сидеть в конторе и никуда не выходить, а он пошел к поезду, э, прошу прощения, к переезду и повернул влево от переезда. В тот момент, когда Риммон возвращался к тому же переезду, убив Бунина и Виноградова. Кто-то из стоящих здесь тыщиков подошел к офицеру и сказал ему «Что ж, вот этого не убили, указывая на Фадеева. Это здешний оратор». Тогда офицер, не, спр... не справляясь, кто он и что он, видит только одну спину идущего, и имея указание какого-то шпиона, что это есть оратор, скомандовал солдатам выстрелить. Он был убит на повал, не, не пришлось даже тратить лишних зарядов на дополнительные выстрелы. Затем сейчас же все солдаты и офицеры уехали в поезде по направлению к Москве. Эта расправа заняла времени у отряда всего только 20 минут. После долгих выпрашиваний и слез удалось вдове Виноградовой упросить урядника рядника разрешение похоронить мужа самой. Он разрешил, но с тем, чтобы в течение двух часов она его похоронила, поэтому не удалось приехать на похороны его отцу, священнику Виноградову... А, его отцу, священнику Виноградову, его матери, которая прост... чтобы проститься с сыном. Так, вот, видимо, зарисовка, что было в этом... ошибкове, Да, вот тут... План станции ошибок с пометками мест, где были убиты начальник станции, Виноградов и помощник начальника станции Бунин. Так. Вот они отмечены крестами. Чтобы, разъ... Чтобы рассеять в читателе всякое сомнение относительно хотя бы малейшей виновности некоторых лиц казненных без суда семеновским отрядом, приведу мнение местного священника в Глутвине отца Ивана Виноградова, относительно двух лиц, которых он хорошо знал, а именно о начальнике станции Надеждине и о его помощнике Шалухине. Отец Иван состоит священником в этом приходе 26 лет, хорошо знал обоих людей. Шалухина он знал три года. А Надеждина очень давно, так как тот прослужил на Московско-Казанской железной дороге 36 лет. За эти годы совместной жизнью в маленьком глухом местечке отец Виноградов мог хорошо узнать все местные свойства Надеждина его душу, сердце, зная все мельчайшие подробности его жизни, со всеми ее радостями и горестями. Как духовнику и близкому человеку, отцу Ивану, приходилось разделять эти радости и тревоги, крестить детей, служить молебные панихиды. Сын священника Виноградова служил под начальством Надеждина на той же самой станции Голутвино. И тут, укрепившись еще больше, а, и тут укрепилась еще больше связь между священником и Надеждиным. Они были больше, они были большие друзья, и хорошо знали и понимали друг друга. Когда я вел беседу с отцом Иваном, расспрашивал его о подробностях убийства полковником Риманом его сына Сергея Виноградова на станции Ошиткого, где, где он служил начальником станции и убийств произошедших здесь, в Глутвине, он мне сказал. Тяжело рассказывать о происшедшем. Так тяжело, что вы не поверите. Когда утром 19 декабря прибежал ко мне надзиратель и сказал. «Батюшка, пожалуйста...» «А, батюшка, пожалуйте хоронить». «Кого хранить? Спросил я. «Убиенных», — ответил тот и пояснил. «Убиенных, которых вчера при...» «Убиенных, которых вчера приехавшие солдаты убили». 26 человек, начальника станции, помощника и многих других. Когда он это мне сказал, я понял тогда, какие выстрелы я слыхал накануне, когда в церкви кончал свою вечернюю молитву. Именно в этот момент расстреляли этих невинных, несчастных людей. Тогда мне стало так тяжело, так страшно перед Богом и людьми, что пролетает чистая, чистая, невинная кровь. Я не нахожу слов, чтобы выразить вам, что я пережил в эту минуту. Скажу вам, что когда к вечеру того же дня я узнал по телеграфу о таковом же расстреле моего родного любимого сына Сергея в Ошиткове, я не был так глубоко потрясен. Я не испытал и сотой доли тех мук и страданий, что пережил в то утро, когда узнал о казни невинных Надеждина и Шелухина». Поймите, что сын мне родной, самый близкий человек, любимый мой. Но смерть его не тронула меня, потому что я слышал, что он был виновен, если считать за вину участия во Всероссийском железнодорожном союзе. Я пожалел его, погоревал о невозвратимой утрате, но не был так убит и удручен, когда извести... как известие о расстреле невинных Надеждина и Шелухина. Помолчав минуту, старик священник продолжил. Убили без суда, без следствия. Убили невинных людей, как разбойников в 2-3 часа. Таких людей, за которых я готов понести ответ перед Богом. Так как в невинности их, я уверен, такая же, как и, так же, как и в самом себе. Так, ну это, видимо, послесловие. М -м за что? Этот простой вопрос и в то же время роковой. Вследствие своей неразрешенности всюду преследует меня, куда бы я ни пошел, с кем бы ни встретился в моих беседах о действиях под Москвой усмирительного отряда. Скажите, бог Ради, за что убили моего мужа? Встретил меня такими словами Надеждина, вдова убитого начальника станции в Голутвине. «Вы собирали сведения, расспрашивали многих очевидцев случившегося. Вы, наверное, теперь знаете, за что его убили. Скажите, не томите меня. Я страшно мучаюсь этим вопросом. Ведь не могли же его убить невинно. Я этому не верю. Значит, было за что? Но за что же? За что? Не знаю». И глубоко задумавшись, долго она не замечала моего присутствия. Я не хотел прерывать ее мрачных мыслей и выжидать, когда она сама заговорит со мной. Посещение этой несчастной семьи оставило во мне глубокий след, как живую, как живую представляю себе сейчас эту бедную, бледную, худощавую женщину с проседью в густых темных волосах. На истрадавшемся лице чувствуется глубокий отпечаток ее тяжелых дум. Грустные, добрые глаза с такой печалью, с выражением такого безысходного горя, обращались ко мне с вопросом. «Скажите, за что его убили? Что мне казались весь, у... мне казались весь ужас ее положение, все тяжкие страдания, переживаемые ею, потому так мучительны, так невыносимы для нее». Что не, находи... что, не ход... что не находит она ответа на свой роковой вопрос. Прошу прощения. Так, это у нас фотография. Шелеганов, рабочий Коломенского завода, убит в Голутвине. Так. Ее нет. Так, вопрос. Ее не то убивает, что она лишилась своего любимого супруга, с которым прожила всю свою жизнь... Не то гнетет ее, что она лишилась кормильца, семьи, в, ш... в шесть душ детей и теперь будет с ребятами влочить голодную жизнь. Нет, ее мучает страшная неизвестность о преступности мужа. Если бы он был доказанный преступник, ее горе было бы другое. Оно вылилось бы в другую определенную ясную форму. Она страдала бы, но не так. Она знала бы тогда, что он понес законную кару. Зачем пошел, то и нашел. Но здесь ее мучает предположение, что, она, что он преступник, тайный, страшный преступник, которого казнили в 2-3 часа, как разбойника среди дороги, без исповеди, без последнего слова перед смертью, обращенного к детям, к семье, к обществу. А что в а преступлении должно быть налицо, тому служит поручительством. Ее глубокая вера в то, что невинного, что невинного правительство не могло убить. Это противно ее пониманию, понятию, расстрелять без вины и суда, не укладывается в ее внутреннем существе, во всем том, что, что составляло до сих пор ее жизнь, смысл внутренней жизни, душу, душу и сердце. Так. Вот он Романов служащий в конторе убит в Галутвине. Плотников, чертежник Коломенского завода убит в Галутвине. Обычные люди, такие же как, такие же как и сейчас. Нет, невинного не могли убить, за за ним есть вина, вина страшная. И вот опять во всей грозной силе встают перед ней. Тот же вопрос. «За что?» Он был на митинге в театре один раз и говорил слово, обращенное к рабочим, в котором указывал, что благодаря железнодорожной забастовке развился грабеж, что рабочий безобразничает и расхищает на вокзале чужое имущество, что, такое нельзя, что так нельзя поступить, поступать, что это противно пониманию порядочности, честности. Быть может, за это его убили?» Она замолчала и углубилась в свои думы. Правой рукой, нервно потирая лоб, стараясь разрешить мучительный вопрос. Нет, нет, не может быть. За это не могли его убить. Он защищал правительство. Он потому пошел на митинг, чтобы своим словом повлиять на рабочих в хорошую сторону и удержать их от грабежа, подобного тому, что был в Перове. Нет, не за это его убили. Так... «За что же? За что?» — воскликнула она с новыми муками в голове все. И вновь, не находя ответа, углубилась в свои мысли. «Быть может за то, что у него в кармане были служебные депеши за подписью статичного комитета?» — спросила она меня. «Но ведь, знаете ли, он не мог их не получать, потому что каждый день приходили и отходили воинские поезда с Дальнего Востока». Которые требовали немедленной отправки В противоположном случае грозили разнести всю станцию Тогда волей-неволей приходилось открывать им станцию и запрашивать пути на соседнюю Нет, это он должен был делать Да кроме того, он сейчас же телеграфировал о происходящем в Москву своему начальству Но никакого ответа не получал Нет, нет, за это не могли его убить Здесь нет ничего преступного так за что же? Я не знаю. Скажите вы. Быть может вы что-нибудь знаете? Слышали? Скажите! Я готова услышать всю правду. Какова бы она ни оказалась. Так. Это... Ага. А это Антонов. Служащий в заводской конторе. Убит в Галутвине. о нем по-моему не было в этой книге еще. Э, так сказать. Подробно, во всяком случае Ну, а шесть отметок нравится Ничего себе Даже пять человек было Ну, нифига себе Спасибо вам, что смотрите меня Ставите лайки Хотя я даже не знаю Вопрос очень, очень тяжелый Да и в принципе Книга тяжела для прочтения Даже не своим языком А описываемыми событиями По большей части «За что?» Но вопрос ее остался без ответа. Я не находил слов, чтобы сказать ей что-нибудь в, утверж... в утешение, чтобы облегчить ее страдания, чтобы дать отгадку на ее неразрешимый вопрос. Я не мог сказать ей «Ваш муж убит невинно». «Слышите, госпожа Надеждина, я выяснил через членов статичного комитета, что ваш муж убит невинно, как и многие другие». «Я в этом ручаюсь вам своей честью! Чем хотите, ваш муж ни в чем не повинен!» Я не сказал ей этого, потому что она не поняла бы моих слов, как не могла бы понять санскритского языка. Никакие доводы, никакие доказательства, убеждения не могли бы поколебать ее глубокой веры в то, что правительство не могло расстрелять невинного человека». В ее воображении рисуется, что офицеры судебным порядком разбирали преступность каждого и после ясных, неоспоримых доказательств приговаривали виновных к расстрелу. Таким оказался ее муж. Только вина его осталась тайной для несчастной женщины. Чтобы переубедить ее, ей следовало видеть суд, происходящий в Перове. Там... Каждый лично, своими глазами убеждался, что убивали людей без суда, без вины. Иногда просто в силу какой-нибудь случайности. Иногда по случайному раздражению. Убивали на глазах у всех. Открыто. И убили в оставшихся в живых их веру в человеческий закон. Поддерживавшую его государственную власть. веру в правду на земле. Ту веру, с которой дожили они до глубокой старости, которую наследовали от своих дедов и отцов. Там, в Перове, редко происходил приходил слышать этот роковой вопрос «За что?». Так, Бабылев, рабочий Коломенского завода, убит в Голутвине. Ну вот, все это обычные люди... Не какие-то там ощепенцы даже Да и внешность интеллигентная, несмотря на то, что он рабочий Ну, может, он, конечно, был из так называемой рабочей интеллигенции А не разнорабочий какой-нибудь Хотя, раз он рабочий на паровозном заводе, конечно, это необычный человек был в то время Потому что это... Достаточно, так сказать Технологичная тогда отрасль производства была И туда людей с улицы не набирали без образования И платили там, конечно же, соответственно Наоборот, когда я спрашиваю крестьян За что убили сына или мужа Получался резкий категорический ответ там, в Перове, не осталось сомнений, за что казнили стольких людей. Многие даже спешили забежать вперед и вывести меня из возможности впасть в ошибку. И разъясняли, и разъясняли мне, не думайте, что такого-то убили за то, что он занимался расхищением товара из вагонов, и что у него в доме было награблено имущество. Вовсе нет. Когда однажды пришел полковник делать обыск, то хозяин квартиры спросил его. «Вы, ваше высокородие, чего, собственно, ищете?» «Заранее скажу вам, что награбленного имущества в доме много. Нам этого не нужно Оставляйте у себя. Мы ищем оружие». И действительно, никакого товара не тронули. Много банок стоял с водкой, много другого товара было. Все оставили на своих местах, ничего не тронули. И так как никакого оружия не было, то и ушли. Но бедная вдова Надеждина не в состоянии понять того, что так ясно поняли перовцы. И в продолжении двух часов моей беседы с ней, слово за что не сходило с ее уст. Много, припомя... много припоминала она преступности своего мужа. Но каждый раз, задумавшись после минутного молчания, к судья... Как судья, углубившийся в свою совесть перед тем, как вынести оправдательный вердикт, она с оживлением говорила «Нет, нет, не за это. Наверное, есть другая вина. За это нельзя казнить человека». Не забывала она привести даже такой случай из его преступной деятельности, когда он однажды обратился к жене с просьбой отдать старое пальтишко сына мальчику одного рабочего который долгое время находился без работы и чрезвычайно нуждался в помощи. Я отдала пальто, потому что самой было очень жаль мальчишку. Такой он бедный выглядел. А у сына-то было хорошее, новое пальто. Ну, я и отдала. Нет, за это не могли его убить. Что же из того, что это был сын рабочего, и он пожалел бедного мульчугана? «За это не убивают?» «Так за что же? Как это ужасно? Я не знаю, за что. Все, что только я припомнила, все, что только я знала, все, что могло быть поставлено ему в вину, я вам рассказала. Ведь правда, за, ш... за это не могли его приговорить к смертной казни?» Я с ней согласился и хотел было уходить, но она остановила меня и сказала... Я хочу спросить вашего мнения. Вот я написала письмо одному из начальников и спрашиваю его, за что убили моего мужа. Я вам прочту, и вы посоветуйте, послать ли его. Я выслушал это письмо. Именно своих... Именем, именем своих детей она умоляла его сказать всю правду. Сказать, за что убили ее мужа. Она просила его потому, что когда дети... Подрастут, то чтобы над ними не тяготела тайна страшного преступления отца, за которое он был казнен. Лучше выслушать горькую истину, нежели томиться в, постоянном, в постоянной неизвестности. ужасной, страшной тайны преступления. Кончив чтение, она спросила, «Ну, ну как, советуете послать это письмо?» «Получу я ответ на свой вопрос». Что должен был сказать я, измученной женщине? Получит ли она ответ на свой вопрос, за что? Да пусть пошлет, она письмо полковнику Риману Своей искренностью, теми безысходными, тем безысходным горем и страданиям, чу которые чувствуется в каждом слове, в каждой строке написанной, под влиянием глубокой веры в правду, это письмо тронет сердце убившего он ответит ей также искренно, что убил ее мужа невинно. До сих пор я излагал факты, свидетельские показания лиц, наблюдавших действия карательного отряда, излагал их в том порядке, как они развивались. Одним словом, выполнял роль следователя, но не говорил того, что я сам видел, сам перечувствовал и перестрадал. Слушайте простые. Но в то же время леденящие кровь в жилах пересказы вдов и матерей. Я видел их слезы, слышал их рыдания. Я был в самом очаге безысходного горя и страдания. Видел их тяжелую нужду, в которую они впали, потеряв своих кормильцев. Никакие описания, никакие точные пересказы не дадут читателю понятия о том, что должны были теперь чувствовать эти несчастные люди и в каком безвыходном положении они теперь находятся. Всего убито 150 человек. Следовательно, 150 семей остались в горе, в нужде, без всяких средств к существованию, потеряв наиболее способных к труду, наиболее активных людей в своей семье. Нужда постигла их острая, во всей своей неумолимой силе. Они не только лишились сразу средств к существованию, но их выгоняли из казенных квартир, где они раньше жили. Некоторые уже перебрались из больших домов, занимаемых ранее, в подвальные этажи. Я видел госпожу Дорф в новой обстановке в подвале в одной маленькой комнатушке с двумя ребятами, из которых старший гимназист первого класса. Раньше жила она в отдельном особняке в 6 комнат. У госпожи на 6 человек ребят и никаких средств к дальнейшей жизни. Семья мост. Мост... Семья Молостовых лишилась двух кормильцев, старших сыновей, которые содержали всю семью, престарелых отца и мать и двоих маленьких братьев. Семья рабочего Зайцева из шести человек, ребят, мал мало-мало-меньше, находится в нищете и голодает. Семью Орловских уже выселили из казенной квартиры с тремя ребятами, в то время, когда вдова ожидает скорого появления четвертого младенца. 150 семей разорены и выброшены на улицу. У них на все. Близкие, любимый, близкий, любимый человек, кормилец семьи, дававший средства благополучия, представлявший из себя опору в трудные минуты жизни». Все эти люди в продолжении многих лет десяти, продолжении многих лет десятки лет отдавшие свой труд, силы, здоровье для Московской, для Московской казанской железной дороги, которая отказалась в обостренную минуту нужной. А, которая отказалась в обостренную минуту нужды и горя не только выдать какое-нибудь маленькое пособие хотя бы на время или возместить расходы на похороны, но отказалась выдать сбережения, полученные от долгого труда из пенсионной кассы. Я читал официальную бумагу управления Московско-Казанской железной дороги, которую старику Молостову отказано выдать который старику Молостову отказано выдать 45 рублей из пенсионной кассы, оставшихся после убитых двух сыновей, накопленных их долгим трудом. После убитого Лорионова осталось 1000 рублей, выдача которых была отказана Казанской дорогой, единственным наследником его престарелым родителям и сестрам, которые жили его заработком. На каком основании это делается, по какому праву отказываются выдать скопленные долгим трудом деньги, не знаю. Замечу, что все эти семьи в силу перечисленных обстоятельств находятся теперь в крайне безвыходной нужде. Необходимая помощь всего общества, которое должно откликнуться... Необходима помощь всего общества, которое должно откликнуться и своей отзывчивостью, посильной лептой, облегчить тяжелую участь 150 семейств. После напечатанной статьи Перова «Ко мне на квартиру пришел старик-отец убитых сыновей и рассказал мне, что к нему в Перову пришел неизвестный господин и принес ему 10 рублей». Так, вот он, машинист Ухтомский, о котором мы читали вчера, как он принял свою смерть с гордостью, как он поезд из-под обстрела уводил. Кремень. А выглядит, как обычный человек. Не зная этого доброго человека и растерявшись в первые минуты перед его щедрым пожертвованием, старик не успел его поблагодарить. Тем более, что тот сейчас же скрылся. Поэтому он пришел ко мне в Москву и убедительно просил меня, чтобы не на страницах той же газеты поблагодарить от имени старика и его семьи того доброго человека, от имени старика, э, пожелавшего остаться неизвестным. Быть может, еще найдется много-много добрых чутких людей, которые посильной лептой облегчат страдания и острую нужду несчастных. Список фамилий убитых Полного списка достать пока нельзя Железнодорожники Надеждин, начальник станции Шелухин, помощник Орламов, машинист Якубовский, конторщик Костогоров, из депо Заводские Лотников, чертежник Абрамов, тоже Иванов, конторщик Бокин – тоже. Рязанов – тоже. Зайцев – рабочий. Мельников – тоже. Старостин – тоже. Пушков – тоже. Стопочкин – тоже. Бабылков тоже. Криворотов – тоже. Тарарыкин – помощник присяжного поверенного. Сапожков – студент. Дорф – заведующий театром. Запасный унтер «Запасный унтер-офицер». Вот она, 167-я страница. На этом мы закончили наше прочтение этой книги. Если честно, это очень тяжелое произведение. И сейчас тоже никаких... Гарантии нет, что вас не расстреляют за вашу политическую деятельность. Что вы никак не пострадаете за вашу политическую деятельность. Что вас не посадят по очередному дебильному закону, который не защищает общество, а защищает правящий класс от общества. Ну, я уж не говорю о том, что вообще у нас... Все законодательство направлено на то, чтобы защитить правящий класс. А на вас им наплевать. Если вы идете против правящего класса, вы остаетесь, по сути, одни. Собственно говоря, я так и остался один, потому что меня никто не поддержал в борьбе с капиталистом на своем рабочем месте. И меня просто довели до сокращения. И средств к существованию сейчас тоже нет Но так как этот стрим не коммерческий То донаты сегодня не принимаются Я их даже в описании не указал У нас сегодня несколько другая ситуация Мы прочитали эту книгу Мы ее обсудили как могли во время чтения И после этого мы Обсудим уже эти события с профессиональным историком Борисом Витальевичем Юлиным. И уже подробнее будет об этом на информагентстве «Ледокол» канале. Всех благодарю за ваше внимание, за ваши просмотры, репосты. Если можете, распространяйте среди друзей, товарищей. Конечно, я понимаю, что это не бесконечное лето и не хихоньки-хахоньки. Но... Тема очень важная. Если вы еще этого не осознаете. Я желаю вам никогда не испытать на себе того, что описывается в книге, что привело людей к осознанию своего места в этом мире. Спасибо вам за внимание. Коммунизм победит.